Поездка на лечение за границу. Почему с медицинским оператором выгоднее? Когда отечественные врачи бессильны, многие пациенты рассчитывают на лечение за границей. Но насколько целесообразно такое решение? Какие преимущества имеют клиники за рубежом? Стоит ли обращаться к оператору медицинского туризма? Медицинские туры. Чем они выгодны? Чтобы получить качественную медицинскую помощь за рубежом, необходимо принять во внимание ряд тонкостей. Прежде всего, следует подобрать специалиста и медицинское учреждение. Самостоятельные поиски потребуют много времени. Когда речь идет о здоровье, время становится слишком ценным ресурсом. В сети можно отыскать множество информационных сайтов, предоставляющих справочную информацию для поиска медиков за границей, а также отзывы о лечении за рубежом. Кроме того, необходимо договориться о приеме, получить визу, подыскать отель и обеспечить трансфер. Все эти аспекты отвлекают от лечения и отнимают большое количество здоровья. Решением этой суеты служат медицинские туры. Операторы сервиса медицинского туризма «Пациент Клаб» качественно помогут в поиске подходящего врача или клиники. Клиники за рубежом. Каковы особенности? Лечение за рубежом, безусловно, имеет ряд преимуществ. В отличие от стран бывшего СНГ, западные клиники оснащены новейшим оборудованием, что, в свою очередь, позволяет проводить более точную диагностику, без которой эффективное лечение невозможно. Стоит также отметить, что это же качественное лечение невозможно без новейшего оборудования и некоторых медицинских средств, недоступных в странах бывшего СНГ. Дефицит технологий проявляется не только в этом аспекте. Во многих западных странах выделяются весомые бюджеты на инновации в сфере медицины. Это не только снабжает государство уникальными и наиболее эффективными способами лечения, но также значительно повышает квалификацию местных медиков. Не пренебрегайте своим здоровьем. Помните, безвыходных ситуаций не существует. Обеспечьте себя путевкой в здоровье. Более подробную информацию и профессиональную консультацию вы сможете получить на нашем сайте пациент-клаб.